Лессон номер 140. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, мы продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском языке. Сегодня вы узнаете, кто такой Авраам и его жена Сара. Авраам был очень близким другом Бога. Итак, давайте начинаем. Авраам был очень близким другом Бога. Его жену звали Сара. Бог сказал Аврааму уехать в другие края. Итак, давайте попробуем сказать. Авраам был очень близким другом Бога. Время какое? Был. Прошедшее. Значит, необходимо использовать глагол быть в прошедшем времени. Глагол быть в прошедшем времени – воз. В множественном числе – в. А в настоящем глагол быть – это I am, например. He is, she is, it is. И так далее. Если множественное число, значит they are, we are. Итак, Авраам был очень близким другом Бога. Как это будет звучать на английском? Авраам был was a special близким, можно сказать, специальным другом, friend кого, чего of God если в предложении можно поставить вопрос кого, чего, значит необходимо ставить предлог of Итак, Авраам was a special friend of God д кончик э, языка к верхнему небу God д его жену звали Сара. His wife, его жену, is named, звали Сара. Здесь используется глагол из в настоящем времени. Бог сказал Аврааму уехать в другие края. Ну, глагол уехать переводится как go, можно переводить как move, moving, Движение. Итак, давайте скажем, Бог сказал Авраам God told или said можно сказать ну, в данном случае told tell told tell в настоящее время told прошедшее God told Авраам to move Передвигаться, двигаться, уехать. Куда? «Ту эназе». Почему? Потому что направление указывает. «Ту эназе country. Кантри может быть деревня, может быть страна, а может быть и край или края. Итак, Бог сказал Авраам. Готов Авраам, ту мув ту эназе кантри». Продолжим, дорогие ребятишки, дорогие друзья, наш рассказ и его перевод с английского на русский Бог сказал, что Он отдаст Аврааму и его роду вечные владения целую страну. У Авраама было много овец и ослов. Как же можно сказать на английском? Бог сказал, что он отдаст Аврааму и Его роду вечное владение целую страну. Здесь маленькое предложение будет разрываться и некоторые слова меняться местами. Но смысл остается тем же и останется тем же. Итак, Бог сказал, God said или Бог говорил He would give, что он надаст Аврааму The entire country. Целую страну. For his. Для его. Family. Семьи. Или родни. Для чего? To live forever. Forever это всегда. Или навсегда. Жить вечно. To live forever. У Авраама много овец и ослов. Значит, на английском это он имеет в настоящем времени. Авраам has имеет или Авраам Хес переводится точно как у Авраама. Поскольку можно сосчитать овец слов, употребляется many, слово many. Не путайте much. Many это то, что можно сосчитать. Many sheep, овец, and dunkles, и ослов. Дорогие друзья, дорогие ребятишки, наш урок приближается к завершению. Нам необходимо э, ответить на вопросы, а также перевести эти вопросы на английских. Итак, можешь ли ты сказать, кто... Это молодая женщина. Можешь? Это can ставится в на начале предложения. Этот модальный глагол очень сильный, может спрашивать даже, может отрицать, если что-то. В данном случае он спрашивает модальный глагол, то есть вопросительное предложение. Итак, можешь ли ты сказать? Can you say в настоящее время? Can you say, можешь ли ты сказать? Who is this young woman? Who is this? Кто есть это? Young? Молодая. Woman? Женщина? Women. Это женщины. Women. Это женщина. А как зовут жену Авраама? Как это будет звучать на английском? What is Avram's? wife name запятая и с после Авраам оказывает то, что ему принадлежит его жена. Это принадлежность. Жена чья? Авраама. Авраамс wife name Вот так, дорогие друзья. Например, машина чья? Машина моей матери. Мазес-К. Мазес-К. Итак, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лай лайки, комментарии. Всего вам доброго. Soulon. Bye. Пока. До встречи.